Что такое 100 рублей? Это один кусочек торта. Откажись от десерта один раз в месяц и пожертвуйте 100 рублей на горячие обеды для нуждающихся детей. Красный крест. Накормить голодных детей проще, чем кажется.